Салли проснулась раньше, Кло и Шэдоу. Она взяла свою безглазую мишку и пошла на кухню. Там ее ждал Бен. «Привет, Салли», – поздоровался он. «Привет», – она зевнула. «Чего ты так рано встал?» «Могу задать тебе тот же вопрос», – усмехнулся Бен. «Помнишь, три дня назад Джефф и Ли Джейн сломали мне компьютер?» «Да», – Салли начала припоминать этот день. «И мы не поиграли в виртуальном мире», – Салли кивнула. «Я починил компьютер». «И мы сможем поиграть?» «Да». Бен увидел, что Салли повеселела, и ему тоже захотелось улыбаться. Давай прямо сейчас, закричала Салли. Шш, Не разбуди весь дом, Салли замолчала. Давай прямо сейчас, повторила она только уже шепотом. Потом он сел за компьютером и начал что-то нажимать. Приготовься, сказал он. Бен взял Салли за руку и нажал на Enter. Все завертелось и закружилась голова. Потом из-за в прямом смысле, в компьютер. Они упали на пол. Бен встал, а Салли еще лежала. «Салли, Салли, очнись!» Бен начал дергать ее за плечо, но она лежала как неживая. «Салли!» — Бен покраснел. Он хотел заплакать, но туда раздался тихий смех. Салли перевернулась на спину и засмеялась громче. «Поверил!» — Бен покраснял еще сильнее и слегка ударил ее по голове. Салли продолжала смеяться. «Поверил, поверил!» Бен не выдержал, забрал ее мишку и побежал по виртуальной кухне. «Эй, отдай!» — закричала Салли. Теперь смеялся Бен. «Догони!» «Все знают, что ты бегаешь быстрее всех», — с обидой в голосе сказала Салли. «Я поддаюсь», — засмеялся Бен и с размаху врезался в стол. «Черт!» — к нему подбежала Салли, вырвала Мишку и сказала, «Так тебе и надо». Бен прыгнул на нее, и они покатились по кухне. Их веселье прервал громкий крик. Они встали и побежали на крик. Это была Джейн. «Что случилось?» — спросила Салли. «Мой нож снова украли». Бен и Салли переглянулись. «Как ты думаешь, кто это мог сделать?» — важно спросил утопленник. Я уверена, что это Джефф. Мы найдем твой нож и распознаем вора, заявила Салли. Спасибо вам. Она обняла их и села на кровать. Бен и Салли вышли. Салли, помнишь, мы не в настоящем мире, спросил Бен. Но Джейн же была настоящая, возразила Салли. Я спрограммировал наш дом, сказал топлинг. А как ты думаешь, кто вор? Я считаю, что это либо Джефф, либо Шедов, либо Джек, либо Безглазый Стоби. Много у тебя, Бен, подозреваемых. — пробормотала Салли. — Я думаю, что это либо Джефф, либо без глаз Джек. — Пошли их арестуем. — Если мы ошибемся, то проиграем, — возразил Бен. — Тем более мы даже нож не нашли. Они направились на третий этаж. — Смотри, — там сказала Салли и показал на чердак. Оттуда выскочил смеющийся Джек, он пошел в свою комнату. — Пошли на чердак. Они двинулись туда, где только что был Джек. Бен первым зашел на чердак. Там было темно, окна закрыты занавесками. В уголке раздался шорох. «Пошли проверим тот угол», — предложил Бен. «Да это, наверное, мышь», — возразилась Салли. В уголке вспыхнули два красных огонька. Бен нахмурился, он подошел ближе, но тут раздался голос Салли. «Смотри, это наш Джин". Бен отошел от угла и подошел к Салли. «Смотри, там что-то есть!» Бен прищурился, но ничего не видел. «Я не вижу, пойду, включу свет», — сказал Бен. Салли повернулась. «Ой, что? Твои глаза! Что с ними? Они красные!» «И что? Они у меня всегда были такие». «Не всегда, но сейчас твои зрачки светятся ярче!» «Так темно же!» «Вот они и стали ярче!» «Пойду свет включу!» «Стой!» «Что опять?» «Я боюсь тут стоять!» «Пошли тогда вместе включим свет!» Он взял Салли за руку, и они вышли с чердака «Черт, свет не работает!» Выругался Бен. «Пойду схожу за инструментами!» «Я с тобой!» «Хорошо!» Они зашли в комнату Бена и Джека. Утопленник достался под кровать какие-то вещи, которые Салли видела, когда Бен чинил телевизор или компьютер. Они вышли из комнаты и встретили Шэллоу. «Привет», — сказала Салли, а Бен подозрительно посмотрел на нее. Она что-то прятала за спиной. «Что там?» — грозно спросил он. "Сюрприз для Салли», — невозмутимо сказал демон. «Ладно, мне надо в комнату». Она быстро пошла по лестнице, Бен с недоверием посмотрел ее след. «Люблю сюрпризы», — сказала Салли. Они пошли к чердаку. Бен начал возиться сначала над выключателем света, потом зашел на чердак, поставил лестницу и начал чинить лампочки. «Тебе принести фонарик?» – крикнула ему Салли снизу. «Нет, я вижу в темноте», – отмахнулся он. «Тогда почему ты -то не разглядел мои улики?» «Я разглядел, там были красные пятна, но лучше искать со светом, а то я могу не заметить важные вещи». Спустя какое-то время он крикнул. «Готово, включай Салли». Через мгновение чердак осветил яркий свет, и Бен чуть не упал с лестницы. Он стоял впритык к Лампе, его глаза резал яркий свет. Утопленник спустился, и они пошли к месту, где Салли обнаружила улики. «Это кровь!» Бен подошел ближе. «С кого у нас настигает кровь?» э -э, «Сосленди? Значит, он вор?» – удивилась Салли. «Погоди. Он прошел дальше». «Рука?» «Что? Человеческая прям?» «Да, посмотри, он показал на руку». «Значит, это кровь Джека, смеющегося?» – удивилась Салли. Он выходил с чердака. Пошли его арестуем. Пошли осмотрим его комнату. Хорошо. Салли вышла, а Бен повозился еще там минута пять и вышла с ножом. Что ты там делал? Проверял. Пошли отдадим Джейн. Вот и Джейн пришла проверять наших разведчиков. Держи нож. Спасибо. Вы узнали, кто вор? Я думаю, что это Джек. Смеющийся, предположила Салли, а Бен промолчал. Хм. Ладно, спасибо вам на этом. Она пошла в свою комнату, а Бен и Салли пошли к Джеффу. Комната была пуста. Бен начал рыться в шкафу Джека, а Салли на кровати. «Смотри!» – крикнула Салли, вытаскивая руку из-под подушки. «План действий!» – она протянула Бену листок. «Почеркни его, я знаю, кто вор!» «Джек!» «Нет, пошли!» Они спустились вниз и встретили Шаду. «Воровка!» – закричал на нее Бен. «Что? Что вы несете?» – удивилась она. «Не притворяйся!» «Бен!» – она не вор, – сказала Салли. «Ребенок, умнее тебя!» У меня есть доказательства. Он подошел к Шеду впритык. Она отвернулась. Смотри мне в глаза, воровка, но Шедов не поворачивалась. Не хочу смотреть на идиота, тогда Бен схватил ее за волосы. Смотри, Бен, не надо так, завопила Салли. Джек вор. Она права, я не воровка. Но Бен смотрел серьезно. Да, ты права, Салли, не надо так. Хоть она и голограмма, не надо так. Она отпустила Шэдоу. Только смотри мне в глаза. Шедо посмотрел на него. И что тебе дадут глаза мои? Я увидел, что с чердака вышел Джек Окна были закрыты Зачем ему закрывать окна? Потом видел два огонька, красных, как у меня После Салли нашла пару улик Но я не мог их разглядеть А свет не работал Мы пошли в мою комнату за инструментами Когда вернулись, то я увидел, что огоньки куда-то исчезли Я починил свет И мы поняли, что уликой, которую нашла Салли, оказалась кровь А дальше мы заметили человеческую руку Мы сразу же подумали на Джека И еще припоминаешь? Ты шла от стороны чердака с сюрпризом для Салли Шедоу отвернулась. Бен схватил ее за лицо. «Не люблю, когда мне врут, а когда обманивают Салли, не прощаю». Мы направились в комнату Джека и нашли его план – кражи ножа. «И что, виноват Джек?» «Что, еще не хочет сознаваться?» Он пытливо смотрел на нее, но Шедо ничего не сказала. «Ладно, раскрываем все карты». План был написан не Джеком, не его почерк. Тем более, как он мог писать с такими когтищами?» Когда мы встретили тебя, ты сказала, что несешь сюрприз для Салли. Я заметил красные пяты, которые падали с этого сюрприза. Руку, которую ты положила, чтобы свалить все на Джек. Я слишком долго живу с ним в одной комнате и знаю, что наш Джек не ест руки на чердаке. И еще кровь. Я попробовал ее. Как ни странно, краска. я вспомнил твой сюрприз. А как ты объяснишь, что Джек выходил с чердака? Ты же демон, да, дорогой Боишься света, не так ли? А Джек самый высокий из нас. Ты попросил его закрыть шторы, и те два огонька были твои глаза. И еще ты сломала лампочки, чтобы сбежать, если кто-то захочет включить свет, да? Вот почему, когда я пошел чинить свет, тебя там уже не было. Салли смотрела на него с огромными глазищами. «А зачем Шедо? Зачем?» – спросила она. «А наша Шедоу тащится под джефф не так ли?» «А насколько я знаю, Джефф хочет довести нашу Джейн, да?» И вот ты решил ему помочь. Объешь двух зайцев. Ты же тоже ненавидишь Джейн. Первый заяц. И Джефф тебя благодарит, да? Второй заяц. Значит, навредить Джейн и получить похвалу от Джеффа. Умный ты демон, Шэдоу. Ты тоже умный, Бен. Я же демон, только компьютерный. Арестована, заорала Салли. Тут Шэдоу исчезла и появилась огромная надпись. Игра пройдена, ура, Завопила Салли. Тут снова все завертелось. Они очутились в настоящем мире. Ты мой герой, сказала Салли. Она поцеловала Бена в щеку. Бен покраснел. Тут в комнату вошла Шэдоу. Мне приснился такой странный сон, пробормотала она. Вы меня арестовали из-за... Она замолчала. Что вы так улыбаетесь? Бен и Салли смеялись вовсе.